Добрый день, дорогие друзья! Продолжаю свой отчет по сборке летающего крыла ZTFX-61. Выбранный мой план доработок базируется на проблемах, с которыми столкнулись моделисты, собирая базовый сетап крыла без доработок. Итак, поехали! Получив видеопередатчик a TX801, я заметил, что на мощности 600 мВт он греется довольно неплохо, но не критично.

Было принято решение организовать систему охлаждения. Для начала из медной пластины вырезал радиатор, так как свой радиатор видеопередатчик не имеет. После лужения припаиваем пластин к передатчикам.

Установка видеопередатчика производится в крыле, дабы избежать наводки на GPS.

Изначально думал вышлифовать фрезой, посадочное место под передатчик. Способ не избыстр. Под руки попался старый импульсный паяльник, который в роли паяльника никуда не годился, а для резки пены, переделав жало в самый раз. Жало согнул из медного провода толщиной в 2 мм.

Так как передачи хотелось бы защитить от травы и мусора крышкой, это создавало некоторые проблемы охлаждения. Из иглов пластиковой коробки вырезал воздухозаборники.

Далее прожок каналы для воздухопотока.

Поставив видеопередатчик на свое место, наметил место расположения антенны. Вклеил коннектор антенны на бокситную смолу.

К сожалению я не нашел в продаже пластиковых гаек на 3 миллиметра, решил воспользоваться термоклеем, Шурупа в нем держится замечательно, ну а в будущем нагрев термоклей паяльником есть возможность вставить капроновые гайки.

Далее переходим к установке приемника и антенн-приемника. Приемник радиоуправления также был размещен в крыле, подальше от всех наводок электроники.

Подготовив посадочное место поддержатель, вклеил на эбоксидную смолу, что не есть хорошо. При поломке приемника отклеить эбоксидку не вариант. Посему советую сажать на термоклей. Прогрев феном можно снять без проблем.

Защиту передней кромки крыла было решено изготовить из стекловолокна. Для начала обклеиваем кромку скотчем.

Наносим на скотч разделитель В роли разделителя я использовал пчелиный воск При отсутствии последнего можно использовать два слоя с промежуточным высыханием в жидкое мыло Дав просохнуть, работает как разделитель

Стеклоткань обклеил кромку крыла в четыре слоя. Ссылку на стеклоткань дам в описании к видео.

Через 24 часа, изначально разметив защиту, для дальнейшей обрезки снимаем. Защита получилась довольно прочная. В любом случае это жестче и прочнее армированного скотча. Суммарный вес обеих защит 50 грамм.

На сегодня это все. В следующем видео перейду к сборке физеляжа, расположению электроники, усилению моторамы, отрежем носу самолета. До свидания, дорогие друзья.